Ты, ты, за мной идешь или нет? Ты же за мной идешь, да? да? Ты продолжаешь за мной идти? Оп, телеп, телеп, телеп, все Там нет люка, Вася, это другая машина. Помоги. Смотри, мы ещ ⁇ записываем. <Eleven Indianaacter 000> <shoes and94>. <einfach noise> <waurs> Открой крышу, блядь. Я хочу кабриолет, я хочу кабриолет. Какая ты, блядь, взлышастная пизда. Она так охуенно выглядит, блядь. Так очень, какой там чужой, блядь.